Друзья, всем доброе утро. Не могла сегодня мимо пройти такой красоты. Во-первых, запах. Запах прекрасный. Как бы попал где-то на природу. Солнышко сегодня прибивает. Я ее ближе покажу. Она меня не боится. Забирает нектар. Красавица. Труженица. Ой, ну да. Я уже слишком-слишком близко к ней поношла. Не буду. Запах. Жаль, что камера не передает этот запах. Покажу ближе. Какие милкие цветочки пахнут прелестно. Пахнет весной. Прелестно. Весна замечательная. Жизнь. Как можно убивать жизнь? И еще увидела красоту. И кто скажет, что весна это не прекрасно? Как я в детстве не понимала весны. Бежишь куда-то, бежишь. А сейчас кажется, живи, радуйся. А он убивает. Своих людей и мирных людей И своих воинов Это Барвинок рыцики отвар очень хорошо восстанавливает женские кровотечения. Это поля начинают. Скоро будет все в